Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео расскажу про интересный проект, называется Zest Coin. Сразу скажу, проект уже есть на CoinMarketCap, поэтому это не скам, он открылся довольно-таки, скажем так, давненько, но тем не менее он уже много, скажем так, чего полезного сделал, раскрутился, хорошие биржи уже есть, активно они в комьюнити довольно-таки, неплохо активно они развиваются. В общем как бы здесь у нас сбалансированные награды идут, из-за того, что правильно просчитан проект, цена на нем остается, скажем так, стабильная, нет такого, что монету слили и все. В принципе, здесь особо рассказать-то нечего. В суть, углубляться, для чего эта монета, я тоже особо не буду. Кому интересно, там сможете потом прочитать. Не, кстати, вот есть белая бумага, можно ее будет скачать. То есть, вообще, так в двух словах, монета как бы нацелена на скажем так, поддержку, развитие, скажем так, разных сферах. Вот там, я не знаю, хоть футболу, хоть какие-нибудь там безпрепятственно помощь людям. Данная монета, скажем так, создана. Также они там еще ищут таланты, скажем так, с хорошими идеями. Ну, наперед пока забегать особо не будем. Поэтому мы пока этот момент пропустим. Также, что у нас дальше идет? Сейчас, секундочку Вот она, дорожная карта По дорожной карте Мы уже приблизились к четвертому кварталу Точнее, мы уже здесь, можно сказать Все вышеперечисленное Я проект сидел, изучал Они как бы все, что обещали, все выполнили Также Android и iOS кошелечки В общем Главное, что есть биржи И как на это нам можно заработать а, ну, кому интересно, там, кто решил, ну, допустим, большие бабки инвестировать в проект, а, те поподробнее будут изучать. Но ну, а я так ради, скажем так, интереса. Есть люди, с которыми мы сложим всю ноду и сделаем так чисто долгосрочную перспективу, посмотреть, как поведет себя рынок, как поведет дальнейшие планы развития, скажем, как себя проект покажет и, в общем, крип криптовалюта в целом. Ну, в общем, где у нас можно монету достать – это Неплохие биржи такие, как CoinExchange и Cryptopia. Криптопия здесь листинг, конечно, дорогой, а CoinExchange немного подешевле будет. Так что можно взять монетку, потом с ней уже там за заманить, скажем так, мастернодой. В общем, в принципе, там уже чуть где-то попозже обсудим. Так, ну вот здесь у нас есть команда, я их по именам перечислять не буду так как это не особо интересно. Кошельки да, по стандарту Mac, Windows, Linux. Также у них здесь есть много разных социальных сетей. Они есть на Reddit. Можно там почитать о них информацию. На GitHub можно представить файлы. Ну, в общем, все по стандарту. Twitter, Telegram, Discord, там анонсы, Explorer. В общем, все как полагается. Также тема на форуме. Как видите, скажем так, был сделан анонс 22 мая. Скажем так, за этот промежуток времени, там, пускай за полгода, они сделали хороший такой прорыв. Хорошо так поднялись, раскрутились. В общем, информация, в принципе, такая же, как и на сайте полностью вся предоставлена. Поэтому здесь мы, скажем так, опять зависать не будем на этом. Идем дальше. Сейчас сама спецификация будет монеты так по спецификации монеты у нас а, вот алгоритм quark время блока две минуты как бы я думаю это не особо имеет значение когда скажем так вы запустили мастер-ноду либо постмайнинг, то есть какой то алгоритм то есть каждый алгоритм там своя степень защиты просто идет и все как видите 80 процентов на ноду идет 15 на стейкинг и 5 процентов на скажем так, на создателей, на сам проект то есть они там себе имеют зарплату, я не знаю, там и дальнейшее развитие тоже с этих денег оплачивают. Как видите, примайн у них здесь небольшой получился, да. Также по блокам расписано, какая награда, с какого покой блок будет идти. В принципе, это, не знаю, на этом тоже можно особо не углубляться. Ну, в принципе, такая же информация, как и на основном сайте, так что опять же мы пропускаем дальше. И попадаем на, на, на этот, э, извиняюсь, на мастернод онлайн. И здесь у нас цена э, пол доллара за монету. Нода стоит 1300. В принципе, не так уж как бы много для ноды. Но с другой стороны, как бы и маленький деньги. Поэтому, если скинуться в шары, то можно неплохо так в долгосрок на ней попробовать сыграть. Как видите, 321 нода в сети есть. Рой у нас 142 дня. Как по мне, это почти полугода, в принципе, это для такого проекта это нормальный рой, 257%. Поэтому можно будет, скажем так, вкинуть, попробовать, пока вкусно, на самых, скажем так, низах. Посмотреть потом, как бы всякие крипто, к нам могут выстрелить, и посмотреть, насколько выстрелит эта самая монета. Возможно, даже не то, что мы... Заработаем на, скажем так, на мастер-ноде, а на том, что просто выстрелит курс. Плюс нода немного накопает. И все это можно потом будет пустить в оборот. Так, этот момент мы, скажем так, посмотрели немного. Пропускаем. Как видите, Market Cup у них довольно-таки неплохой. Торгов за сутки тоже неплохой объем идет. Попадаем наконец-то мы на CoinMarketCap. Вот видите, здесь у нас монетка, да, это zest. Здесь у нас как бы тоже есть биржи, на которых она торгуется, с какими валютами она торгуется. Ну, в основном, как видите, с биткоином все идет. Поэтому мы идем дальше. Попадаем мы на криптопию. На криптопии, в принципе, можно будет немного приобрести монет, либо же зайти на этот exchange. Как видите, здесь... Цена немного другая. Дорогие, скажем так, не такие уж активно идут. Поэтому можно поставить момент, где будет цена выгоднее, там ее прикупить. А потом поставить либо на пост, либо... Ну, как по мне, так лучше всего поставить на ноду. Так как рой хороший, цена у нее, в принципе, тоже такая хорошая. Поэтому можно поискать, где будет выгоднее купить и потом запустить ноду. Ну, не знаю, что, в общем... Мы скорее всего запустим ноду. Вы напишите в комментариях, что вы думаете по этому проекту. Насчет долгосрочной перспективы, если запускать ноду. Будете вообще либо запускать, либо нет, может шарить ноду кто-то будет запускать. Поэтому напишите это в комментариях. Я постараюсь всем ответить. Поддержите, скажем так, лайком, подписочкой на канал. Ну а пока у меня на этом все. Давайте тогда, мужики. Всем удачи, всем профита, всем пока.